Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн, с вами Роси, это рубрика Геймплей play Будет немножко экспериментальное видео, в общем, поиграл я в игру под названием War Selection, которая с 2019 года уже, в принципе, она находится в раннем доступе, в Steam ее можно бесплатно скачать. Это стратегия в реальном времени, в онлайне, доступные режимы 2 на 2, каждый сам за себя на 4 игроков, компания пока недоступна. Возможно, при уже полном выходе игры она уже будет доступна. Ну, в общем, стратегия, которая напоминает эпоху империй. И чем это видео будет отличаться от всех других, которые были на канале в плане прохождения ну обзоров, в том, что я в нее сыграл и уже на основании кусков, из игры я постараюсь их скомпоновать для того, чтобы получился какой-то единственный цельный ролик. Ну и заодно мы ее рассмотрим, потому что изначально я не планировал его записывать, но после того, как я получил реально классное ощущение от этой игры, не знаю, как я раньше пропустил, я просто посчитал, что все-таки было бы классно вам ее показать. Поэтому ставьте лайки, дизлайки, если вы, конечно, досмотрите. Не бейте меня с санной тряпкой за мой кривой монтаж. Ну, я думаю, вам понравится. Приятного просмотра. Итак, ребятки, наше путешествие начинается в далеком-далеком каменном веке. В нашем распоряжении есть небольшое количество крестьян, в данном случае это пока просто рабочие, которые уже активно добывают нам основные виды ресурсов, это еду, и в принципе строительный материал это в виде камень дерево это все введено в одно в принципе нету большого изобилия у нас зданий наши крестьяне он занимается очень рабочий занимается постройкой каких-то халуп для того чтобы там можно было жить кто-то добывает дерево вот мы строим алтарь с помощью которого мы сможем в будущем перейти в следующий век игра также как и эпоха империи начинается хотя в принципе не хотел бы я их объединять но вот так оно начинается в Каменном веке. После того, как мы немножко отстроились, у нас пошли наши первые ребята. Это э, пращики. Э, они бегут в очень важное задание. А если быть точным, наш разведчик попутно бежит с разведчиком желтого игрока. Как я в будущем понял, это был китаец. Я так подозреваю. Потом объясню, почему я так понял. Во время путешествия на наших воинов нападают дикие животные, типа тигры. Разведчик, конечно же, убегает. А мы несем не боевые потери, назовем это так, потому что тигры почему-то решили захавать двоих наших бойцов. Также у нас есть уже побольше крестьян. Но разведчик желтый вернулся. Китаец был наглый, но наши ребята с камнями все-таки догоняют его прямо на базе и устраивают ему теплый прием. Видите, даже наш еще хлопец бородатый камнями его закидал. Ну и, конечно же, кабан. Кабан получит за то, что он за тигров получит. Дальше вы, в принципе, видите, что мы уже постепенно перешли в следующую эру. То есть мы уже немножко лучше, чем... Нердентальцы с камнями Также Я чуть-чуть нашел Желтого игрока, красного игрока Напомню, это все-таки китайцы или какой-то непонятный И вот еще один с нами хлопец был Который почему-то решил выйти с игры Решил сдаться Напоминаю, что режим у нас был Карты сам для себя И в принципе Тут союзников нету На радостях наши крестьяне Видите, уже посадили пшеницу Мы наконец-то узнали, что это такое Выращивать зерновые культуры мы до сих пор собираем мясо с кабана, которого убили до этого, который преследовал наших воинов, которые пытались догнать разведчика. Но, как видите, уже стало немножко поярче. Уже новое здание, новая эра. Соответственно, уже интерес к игре, скажем так, немножко просыпается. По войскам у нас все так же. Каменщики и дубинщики. Тем временем, это я уже, кстати, воспользовался повтором потому что до этого у меня был туман войны теперь я могу видеть, что мое развитие очень сильно отставало пока я еще кидался камнями и бился камнями, то вот ребята уже имеют чистокол у них уже есть более развинутая база чем у меня, то есть у них есть лучники, у них есть копейщики, а у меня, видите, как все стабильно все так же, собираю лес и кашу, траву точнее пшеницу Дальше вы видите такой момент, что красный немножко вырвался вперед, у него уже появилось каменное строение, в том числе вот башня, которая активно обстреливает игрока с Китая, ну, короче, азиатского игрока. Чуть, чуть дальше уже и Китай тоже перешел, будем называть их так, перешел тоже на каменный век, и теперь у него башни явно доминируют, и они вдвоем уже настреливают одной нечестной башни красного игрока. Большое количество контента я буду, конечно, снимать по поводу них, это там самое интересное. У меня крокодил, который бессменно сторожит мой вход, ну, как бы он и против меня, и против них, но, в общем, крокодил у меня уже на месте. Мои ребята начали уже потихоньку добывать новый ресурс, это медь, это олово, то есть это дополнительный ресурс, который нужен для более лучших воинов тем временем происходит перестрелка к перестрелке с красной стороны присоединилась катапульта в общем они настроены решительно хорошая идет перестрелка хорошие ребята хорошая подготовка в отличие опять же моих в данном случае у меня уже наверное появилась и даже конница но все равно я недалеко ушел от момента камнеметаний и забивки кабанов камнями то есть это уже пошла такая небольшая стычка. Например, я этого всего не вижу. Это уже, знаете, так было со стороны, опыт со стороны, что происходит, когда ты ковыряешься в земле, а разъянутые цивилизации уже используют катапульты для штурма укреплений каменных. Здесь я немножко ускорил скорость. Не знаю для чего. Мне просто было интересно, как долго они будут бить катапульты, эту башню. И небольшой спойлер. Башня, кстати, пойдет. Вот, как видите, башня распалась. Красный воодушевился и двигатель у катапульта вперед. Это, кстати, мастерские, которые желтый игрок использует для создания куча катапульт, которая будет представлять из себя просто какой-то верх, верх rush. Желтый игрок подготавливает лучников, длинных лучников, то есть это следующая стадия обычных лучников красный пока не подозревает напоминаю он тоже этого всего не видит он радостно продолжает обстреливать с катапультой защитное строение желтого игрока у меня все стабильно пшеница растет мы строим новые дома добывают наши камень то есть ну, в принципе у меня ничего не меняется и тот же самый крокодил остался точнее аллигатор остался у меня под входом здесь значит желтый перешел в активную фазу то есть он вылез со своего со своей будки собачьей и начинает атаковать красного красный идет в контрнаступление копейщики все отлично получается желтый закрыл ворота скорее всего поступила команда не шагу назад обстрел массовый обстрел идет катапультами и, как я понял они имеют в принципе массовый сплэш урон то есть при попадании по области наносится урон. Обратите внимание, у него уже 6 катапульта, это только начало. Красный еще не подозревает, куда он влез. Сливает, бестолково я считаю, бестолково сливает всю свою армию. У него больше ничего нет. Чем это было связано? Не знаю, желтый настолько сорвал, что ломает сам свои ворота, для того, чтобы катапульт... И стену тоже ломает, это а все, в принципе, ломает, для того, чтобы вывести свой катапульт в атаку. И это контрнаступление от желтого, скорее всего, которое... Ну, выйдет равновесие красного. Хотя красные, обратите внимание, тоже пытаются подтянуть свои катапульты. В общем, война катапульт. Я этого всего не видел. Напоминаю, что я... Это, кстати, моя первая игра была. Я там разбирался, как перейти с одного века в другой. Почему рабочие, которые раньше ковырялись палочками в земле, не понимают, что такое пшеница. То есть, ну, как бы, почему они не могут работать, строить новое здание, новые эпохи. Поэтому у меня была своя война. У них своя война, у меня своя война. Но, опять же, обратите внимание, как у них все построено. Кстати, чистокол. У меня уже появился чистокол. Крокодил на месте. Желтый. Ланомерно. С чувством такты расстановки продолжает уничтожать красного. Красный собрал всех своих крестьян, которые палками, точнее копьями пытаются закидать катапульты. Но, опять же, повторюсь. Сплэш урона от катапульты. Вы что они делают. Они просто разрывают красного до конца. Не знаю, кто из них правильно поступил, или красный до этого, или желтый правильно поступил, что использует зеркраш, но я так понимаю, что ребята уже играют не первый, не первый раз в эту игру, в отличие от меня. И все, что я это вижу, то это, скорее всего, какая-то тактика, какая тактика. Тем временем у меня все спокойно, немножко есть уже лучников у нас появилось, немножко копейщиков, но опять же, копейщики и лучники проигрывают тем, что мы видели. И вот о, красный игрок пишет в чат, что ГГ. Я, конечно, не понимаю, что произошло на самом деле, потому что я этого всего не вижу. Опять же, томан войны. И я решил его поддержать и спросить, типа, почему ГГ. Сейчас это чуть, старое, чуть дальше будет. А тем временем желтый все так же методично продолжает уничтожать красного. И уже дошел до... Скоро до крепости дойдет. Вот опять же я пишу, почему я, если честно, допустим, думаю, что это боты, что это не люди. Но как оказалось, это все-таки были люди. О, вот, он мне отвечает, что Потому что я просто умираю. Я решил его подбодрить сказать, что не нужно умирать. Но ему это уже не очень помогло, потому что к тому моменту, когда я это напишу, как я понимаю, ему уже разрушат главную крепость. А, тем временем, вот э, мои конные войска возвращаются с дальних рубежей. Это я ходил в разведку, смотрел, что там происходит с тем игроком, который вышел до этого. Ну, в общем, там ничего интересного не было, поэтому я что-то не снимал. И тем временем красный игрок проигрывает. Желтый, используя раш, катапульт, все-таки сметает. Сметает войска, сметает крестьян практически сметает весь город меня это очень насторожило поэтому я вывел свои войска даже видите вот конных собрал для атаки выставил огромную шеренгу огромную в кавычках своих пикинеров прошлого века конечно то есть я напоминаю что я уже так хорошенечко отстаю по развитию вывел лучников ну и конницу конечно вот. Для того, чтобы знать, что вообще происходит, вот мой бравый воин Валера на лошади скачет вперед. Я, кстати, видел вот этого разведчика красного. Я решил, что разкрашенный проиграл, то он не очень расстроится, если я убью его разведчика. Что я, в принципе, и делаю, насаживаю его на пику, если вы понимаете, о чем я. Вот, и он, в принципе, в муках, а может и нет, но все-таки умирает. Вот, примерно вот так. Дальше, мне же интересно, что там происходит, почему он проиграл, какая там великая армия, наверное, сбалансированная армия в плане там лучников, воинов, мечников. И Валера идет в разведку, и для меня открывается страшная страшная информация, что это все катапульты. Когда я заехал и увидел это количество, я просто охренел. Но Валера бросается в бой, и вот в этом моменте я понимаю, что существует в этой игре friendly fire, И в принципе, один Валера э, нанес урона больше, чем это вообще можно было бы представить. То есть он даже и не думал. Он забирает практически две с половиной катапульты. То есть две забирает и одну наполовину. Но не он забирает, а мое грамотное командование. Потому что они сплэшем сами себя побили. Дальше выходит конница Вся, что у меня есть, я принимаю решение, что нужно воспользоваться моментом, пока желтый игрок занят добиванием базы красного игрока и воспользоваться возможностью, то что катапульты наносят урон друг другу при стрельбе и стреляют они хаотично. Я решаю, что в принципе можно неплохо бы использовать конницу для того, чтобы катапульты сами себя побили. Вот конница идет в атаку. Сначала я пробую убить, но понимаю, что все-таки лучше будет их разделить. И поэтому я стараюсь по одному поразделять эту конницу, для того, чтобы они начали бить разные катапульты, и катапульты, соответственно, начали стрелять по своим же. же. Поэтому наши войска расцвятоточились, наносим максимально возможный урон. И я понимаю, что я связался на самом деле с очень страшным человеком, желтым игроком, такое количество катапульт это явно был какой-то план, которому он, наверное, придерживался, и в принципе я понял, что эта уже игра будет совсем нестандартная, то есть в моем понимании это пехота, стрелки, ближний бой, конница, артиллерия, а это просто человек использует тактику зеркраша, какими-то одними конкретными юнитами. Ну, в общем, сколько смогли найти потерь, столько нанесли, и, в принципе, они м -м, идут дальше. Два моих конных воина преследуют катапульту до конца будут ковырять. Наш На конце карты, что видно, аж прямо ад внизу. И, в общем, они тут его э, добивают монотонно, закалывают и на этом заканчивают. Ну и кабана заодно. А тем временем, желтая армада начинает подвигаться Вступают в бой мои воины, я уже понял, что в принципе сплэш урон быстро перекосит мои войска, но при этом всем я показываю ему, что я настроен очень кардинально и я не готов сдаваться, как это сделал красный, ну красный сделал ошибку, а у меня возможно было лучше подготовленное место. Ну и мы лучники пытаются отстреливать катапульты, но в принципе этот бой конечно же не проиграет, как же вы могли понять. На базе у меня стоит один рабочий, который просто отдыхает, сзади катается лодочка. Я начинаю заново рекрутировать конных, я понял, что конная войска против катапульта это очень классно, это очень быстро, мобильно, маневренно. Тем временем у него уже пошли пушки, то есть он уже перешел на новый уровень и у него пошли пушки, у меня же даже нет еще и катапульт. Товарищ Валеры врывается, но погибает. Еще один, то есть начинается просто спам конными воинами по одному, хотя бы чтобы их задержать, потому что, как вы понимаете, у меня обороны практически нет. Дальше все-таки по одному я заковырял, заковырял его войска. Он немножко сбавил темп наступления. Осталось только пару лучников, но в принципе мои сторожевые посты, без особых проблем отстреливают их монотонно у меня тоже есть сущники, правда не длинный лук а обычный, ну потому что мы все же уступаем уступаем по развитию, также у меня есть пару мечников плюс крестьянин, он рабочий он тоже бежит воевать он воюет за свою пшеницу, которая растет у нас на нашем поселении и в принципе трудом, но я все-таки добиваю остатки этой армии. Благо, что основную часть я уничтожил на территории красного. Так. Потому что если вся эта армада вышла бы здесь в деревья, в леса и оттуда бы наваливала, то они бы быстро не снесли. Он мечник, сурово зарубал этого мучника. Тем временем я пошел немножко вправо и освоил уже добывание меди и железа. Также новое месторождение камня, потому что там у меня уже все э, печально уже заканчивается. А тем временем, как видите, он желтый уже переходит на следующий уровень. Э, посылает войска. Обратите внимание, это уже мушкетеры, если я не ошибаюсь, с ружьями однозарядными. То есть... Это для меня был тоже неожиданный и неприятный сюрприз, когда огнестрельное оружие появилось, даже в порохом, но немножко мы были подготовлены, поэтому по тайной лазейке вы послали конницу в обход. Они врываются на этих мушкетеров, начинают их насаживать на свои пики. Плюс мои лучники при поддержке крестьяне Обратите внимание на этого рабочего, который сначала кидал копье, потом достал маленькие топорики и пошел рубить их просто в упор. Этих наглых захватчиков-мушкетеров. И, в принципе, это отбиться было легче, отбить эту атаку, чем, в принципе, до этого. Может, благодаря, что мушкетеры оказались не такими сильными, как он рассчитывал. Но, тем не менее... Он мне знатно подкосил, но это не выбило мне из колеи. Тем более, обратите внимание, вон сзади уже по тайной тропинке из через главные ворота выходили легионеры. Не спрашивайте, как они у меня появились и где они были до этого, но, в общем, легионер. Тем временем галеоны, боевые корабли желтого появились в акватории наших вод. У меня на данный момент было три лодки. Рыбацких которые Не подозревая ловит себе рыбу И я в принципе, блин, не подозревая Что у корабли Пока не начался обстрел Прибережных, прибережной линии А именно склада моих рабочих И я принимаю ответственное решение Начинать строить галеры Блин, галеры против галеонов То есть опять же в общем, у меня вот тогда не было слов, одни эмоции. Я понимал, что мои галеры нифига на им не сделают, но нам нужно было противопоставить какой-то серьезный ответ, и поэтому я начал безумно штамповать эти галеры, не зная, что на меня уже выдвинулась пехота времен Первой мировой. Галера была построена, но проблема в том, что я закрыт и не могу выйти в общее море, потому что я не посмотрел особенности ландшафта и мои галеры просто не нужны они будут плавать до конца игры так и ни разу не, не выстрелят галеоны начинают открывать э, главные ворота моего форта, ручников тем временем у меня уже появилась колесница, чтобы вы понимали уровень э, против солдат первой мировой с трех линейками э, выехала колесница и выбегут легионеры наверное желтый игрок очень долго э, смеялся и или он был к этому готов? кстати, один Гален мы потопили все-таки с помощью о, стрел. значит, легионеры врываются, врываются в солдат Первой мировой, значит пехоту этому начинается просто бешеная заруба, их расстреливают моих легионеров как в тире. бегает Олень, вон тоже перепуганный, не понимает, что происходит. Мои галеры стоят сверху, ничего не могут сделать. Я не могу только пассивно наблюдать и, возможно, плакать мужской э, скупой слезой. Но это не точно. В общем, происходит страшный обстрел. Мои лучники, даже он два уже длинных лука появилось, топят втор второй галеон. А тем временем на нас выходят еще войска. Обратите внимание, сколько гаубиц у него стоит. Опять же, я этого всего не вижу. Я до сих пор боюю с солдатами лучники, лучники мои вышли из спорта при поддержке двух э, длинных лучников, они начинают безжалостный обстрел солдат солдаты, наверное, тоже в шоке, а то что они стреляют с лужьев, а по ним отвечают слухов, галеры себе производятся, точнее строятся уже скоро выйдут э, половина колесниц половина обычной конницы, готовы врываться в бой на Врага, который, кстати, еще не подошел. Тем временем, воспользовавшись передышкой, я начинаю отстраивать э, свой порт, а потом полетел самолет. Э, как вы видите, это это было просто очень неожиданно, ребята, когда у вас растет пшеница а на фоне стоят Три бушеты и вас, блин, бомбят тяжелыми бомбардировщиками времен Второй мировой войны. Обратите внимание, они уже возвращаются. Я, честно, не успел отснять именно тот кусок. Но, поверьте, это, это было просто очень обидно, когда я представляю своих рабочих, когда стоишь, ковыряешься в земле, а тебя откидают бомбы. Значит, справа прорвали оборону автоматчики против лучников моих, прорывали оборону, они идут уже до конца, но мои лучники не сдаются, конечно, у меня нету, конечно, у меня нету чем ответить, но мы боремся до последнего. Дальше пошли воины противотанковой бригады. Специальными противотанковыми оружиями против же моих лучников. То есть, ну, надо мной же желтый игрок издевается как может. Но мы до последнего, до последнего сражаемся, все-таки еще стрелами отстреливаем этих касатиков До последнего боремся. Я уничтожил все свои здания для того, чтобы перейти в промышленную революцию. Но мне это не помогло, в принципе. Ну, я до последнего стараюсь. Видите, кстати, у меня появилось ПВО после. Того момента как был пропущен был первый страйк в плане самолетов бомбардировщиков минометы танки все здесь уже рядом у меня есть но мои ребята лучники не боятся ничего мои работники готовы закидаться на эти танки просто кидаться как на амбразуру с голыми руками ну и все же танки заходят на территорию моей крепости бывшей топчут мою пшеницу Обстреливают моих крестьян, то есть на что мы всегда делали упор на экономику, на мир, на развитие, все-таки наши попытки были тщетны. Как вы видите, до последнего башня с помощью стрел стреляет по танку тандисты. Наверное не понимают что происходит Что они здесь делают И как вообще это работает Также есть пару коз Которые вон, видите спрятались За фермой Они не хотят умирать Они слишком молоды Они еще ничего не видели в этой жизни Но я думаю у них не будет шансов И рабочий на фоне за пшеницу Рубит своим топориком Наглого артиллериста Которого кстати свои же накрыли с танка Вот такой ребятки Получился конец нашего приключения. Если вам понравился новый формат видео, озвучки уже пост-фактум, то есть озвучки видео, которое уже было отснято и просто был наложен сверху звук, если не вышел такой страшный монтаж и вам это понравилось, обязательно об этом напишите, поставьте лайк, поставьте, ну, оставьте свои предложения, как вы видите, по-другому развитие данного жанра. Снимать как раньше, или так как вот сейчас, или вообще как-то по-другому. Спасибо, что были со мной в этот тяжелый час. Всем спасибо и пока.